Всем привет! Так, вижу, Максим к нам присоединился. У нас сегодня тематический эфир с замечательным, с просто фантастически профессиональным человеком Максимом Петровым, моим личным финансовым советником, специалистом в области инвестиций с огромным многолетним опытом. Ну, вот, я думаю, когда он к нам присоединится, он сам о себе расскажет. Вот, вы меня давно просили провести этот эфир. И, как это говорится, вы меня просили, я сделал. Вот, сегодня я пригласил Максима к нам сюда, да, для того, чтобы провести вместе тематический эфир на тему инвестирования. Как начать инвестировать, с чего начать, зачем это вообще нужно делать, чтобы это рассказывал не я, как человек, который этим занимается, но занимается, скажем, на начальном этапе, да, а чтобы это рассказал человек, который, ну, Действительно профессионал своего дела, который занимается этим не, не один десятых лет уже, да, и действительно принадлежит кредите а, инвесторов нашей страны. Вот, и человек, с которым я уже несколько месяцев, а, ну, почти полгода уже знаком. Вот, Максим, привет, да, сейчас я тебя присоединяю. И поэтому, собственно, вот для вас а, я решил этот эфир а, провести, да, вас познакомить, вот, это чтобы Максим нам, скажем так, а, просто, но профессионально рассказал о том, зачем вообще это нужно, как с чего начать и, и к чему можно прийти, да, к чему можно прийти, если начать это делать уже сейчас. Максим, привет. Да, Дим, привет. Как дела? Хорошо. Готов отвечать на вопросы, готов к труду и обороне, как обычно говорят. Вот, давай начнем. Я коротко тебя представил, да, но хочу дать тебе слово, чтобы ты немножко рассказал о себе, вот, так скажем, чтобы познакомить аудиторию с тобой. Ты у нас человек больших денег, вот, и не, не из инста мира. Вот. А, да, у тебя аккаунт, аккаунт не такой большой, как у меня, но я знаю, какие великие дела ты делаешь. Вот, давай начнем с того, что ты просто расскажешь немножко о себе, познакомишься. Я знаю, что тут есть девочки, которые тебя, в принципе, уже знают из моего клуба. Вот, но есть очень много, которые видят тебя в первый раз. слово тебе. Хорошо. Но людям же всегда интересно в России, да, то есть людям в России всегда интересно встречают по одежке, провожают по уму, что называется. И все равно важ, важен бэкграунд человека, который, который вещает о инвестициях, да, то есть почему я должен слушать, почему я должен а, прислушиваться к тому, что говорит человек, и, а, а, что, какие выгоды мне это непосредственно даст. Соответственно, если подходить именно с этой позиции, то можно сказать, я с 2005 года являюсь консультантом, то есть моя специализация – это работа с частными лицами по вопросам повышения доходности от их инвестиций. То есть, путь мой прошел там, я не знаю, для кого-то это может быть ключевым. Я среднюю школу не заканчивал, я заканчивал Суворовское училище Казанское, после этого у меня был… Я решил по военной стезе не идти, решил уйти все-таки в гражданскую специализацию. Тогда было модно быть юристами, стал юристом. Но, если честно, еще в Суворовском училище меня заинтересовала тема. Я прочитал книжку Теодора Драйзера Финансист. И у меня вот на подсознание оно упало, что это то, чем я хочу заниматься в течение всей своей жизни. И в 2005 году, соответственно, это реализовалось. Я устроился на работу в компанию «Тройка Диалог». На тот момент это была ведущая инвестиционная компания в России. То есть там все люди, которые заканчивали экономические вузы, они хотели работать в «Тройке Диалог», потому что это была компания, которая стояла у истоков российского рынка ценных бумаг, приватизации. То есть привлекла на «АвтоВАЗ» Рено-Ниссан, привлекла на «КамАЗ» Даймлера, соответственно, публичное размещение компаний. То есть ну «Тройка» тогда шумела во все условия это реально, было, это реально было круто. Я начинал с рядового инвестиционного консультанта в Казани, но в любом случае целевая аудитория тройки была, мы позиционировали себя как «Мерседес» в плане управления личными инвестициями. То есть это была топовая команда, это были топовые аналитики, это были топовые сотрудники, в них очень много вкладывалось денег. И мне действительно повезло работать в этой компании, то есть становление меня как финансового консультанта, финансового советника именно было в рамках данной, данной деятельности. Uh -huh. а дорос, в конечном счете, в Тройке диалог» я переехал в дальнейшем в Воронеж, до руководителя филиала Тройки диалог» в Воронеже, филиал был самый доходный и для компании, и по доходности активов клиентов, да, то есть я зарабатывал и компании, и себе, и клиентам, то есть у меня всегда была позиция «выиграл-выиграл». В конечном счете получается, что «Тройка Диалог» ушла с российского рынка путем того, что ее купил Сбербанк. Я проработал какое-то время в Сбербанке в отделе организации работы с состоятельными клиентами Центрального черноземного банка, Сбербанка России. То есть опять здесь задача была, что у Сбербанка всегда были крупные клиенты, топ-менеджмент, госслужащие, депутаты, да, то есть предприниматели. И как раз в 2012-2013 годах была актуальная тема, что Сбербанк начал серьезно повышать ставки по кредитам, снижать ставки по депозитам. И люди были недовольны той доходностью, которую они получали по депозитам. И моя задача была обучить консультантов на местах, работать с состоятельными людьми, правильно формировать инвестиционные портфели с целью получения более высокой доходности. В 2017 году у меня произошло переосмысление. В 2013 году я ушел из Сбербанка в частную деятельность. Потом я вернулся все-таки на наемную работу управля... заместителем регионального управляющего в открытии брокер. Все равно работал с состоятельными людьми. И как говорится, да, где-то обычно в 33-35 лет происходит такое осознание, начинаешь задавать себе вопросы, кто я, что я, что я оставлю после себя в этом свете, в этом мире. да? И для меня ответ нашелся в том, что я хочу, чтобы те знания, которыми владею лично я, те знания, которые доступны в России исключительно состоятельным лицам по управлению их портфелем, их инвестициями, сверхвысокой доходности получения при контролируемом риске, я захотел, чтобы это стало доступно людям среднему классу, да, то есть я создал международный проект Max Capital, соответственно, здесь я повышаю финансовую грамотность, я рассказываю, что такое инвестиции, что такое капитал, как это в мире устроено, как работает экономическая машина, что нужно делать для того, чтобы непосредственно... Во что инвестировать? Что такое инвестиции? Да, что не является инвестициями? Потому что у людей очень большая каша в голове по этому поводу. То есть это некая такая просветительская деятельность. Я по-прежнему работаю с состоятельными людьми, давая им консультации, что делать со своим инвестиционным портфелем сейчас. То есть сейчас многие говорят о кризисе, сейчас говорят о кризисе ликвидности, о кризисе доверия. То, что финансовая система, в принципе, столпы финансовой системы рушатся сейчас в мире. И большой вопрос, соответственно, возникает, а что делать, чтобы, во-первых, сохранить капитал, и что сделать для того, чтобы его приумножить. Как использовать возможности, которые предоставит кризис? Как заработать на кризисе? Да? Этих запросов достаточно много, и мне действительно с высоты моего опыта с 2005 года есть что сказать. Я являюсь специалистом рынка ценных бумаг. У меня есть, соответственно, три квалификационных аттестата профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Федеральной службы по финансовым рынкам. И вот моя деятельность, она в этом и заключается. То есть, есть интересный проект, мы создаем с клиентами миллион долларов за 15 лет. Я создаю для своих детей миллион долларов за 15 лет. Есть определенная система, которая позволяет это сделать. Тоже я этим делюсь, рассказываю при этом от человека действительно это требует незначительных шагов, да, то есть это требует там сумму в районе 2-3 тысяч долларов в год, по сути ежемесячно можно инвестировать, начиная со 100 долларов и получать выдающиеся результаты. И здесь получается, в принципе, человек присоединяется по принципу скопировал-ставил, да, то есть ему не нужно ничего изучать, никуда погружаться, я это делаю для с... даже не для себя, а для своих детей и человек, в принципе, имеет возможность делать то же самое, да, если это ему интересно, если ему это актуально. Uh -huh. Здесь, соответственно, собраны лучшие концепции по поводу инвестирования, которые лично я опробировал на своей собственной практике, на практике моих клиентов состоятельных. Есть рабочие системы, есть системы, которые соу so -so работают. Я отобрал, соответственно, лучшее, что для этого есть. Вот вот так, наверное, о себе Потому что я себе, то есть любой человек, ты, наверное, знаешь, да, человека, о чем человек может говорить бесконечно, это, естественно, о себе, о хорошем, о себе любимом, то есть вопрос, давайте отдавание, да, то есть чем я могу быть интересен сейчас слушателям, полезен, что можем дать ценного и полезного? Скажи мне, пожалуйста, ну, во-первых, зафиксировали, да, финансист, Драйзер, тоже моя любимая книжка, наверное, окончательно убедился, я смысл о том, что я хочу заниматься бизнесом, финансами и прочими вещами, наверное, тоже с этой книжки. Вот. Поэтому, если кто-то не читал, сразу рекомендую да, занести в список. У меня, конечно, самая женская аудитория, не знаю, насколько для них это отзовется, но для тех, кто хочет денег, мне кажется, все должны почитать эту книжку. Вот. Это ну, женская аудитория может не зайти, потому что он такой достаточно циничный. Товарищ был с женщинами, он обращался не, не очень хорошо. Ну мы да, мы сносочку сделали. Значит, это первое. Второе, что ну спасибо за тебе такой рассказ. Скажи мне, пожалуйста, вот у нас в основном здесь, ну я предполагаю, это мое мое предположение, я не могу это, конечно, утверждать, я не проводил никаких опросов, но я думаю, что основная аудитория этого аккаунта это люди, которые вот ну, скажем так, далеки от темы инвестиций в основной, в основном массе, да. То есть, почему? Потому что я с тобой согласен, у нас нету у нас долгое время не было вообще никакой информации на эту тему. А сейчас информации вроде очень много, да, в любой теме. Открываешь YouTube информации много, но качественной информации, действительно, по-настоящему, ее мало. И я ее тоже точно так же до встречи с тобой очень долго искал, да, информ где можно получить такую как бы качественную, сжатую информацию. И поэтому. Все-таки, да, то есть и многие, скажем, у людей сейчас, если раньше не было вообще информации, то сейчас ее как бы очень много, я понимаю, а что делать -то? Все говорят разные, говорят все, кому не лень, да, люди там прочитали две книжки, по финансовой грамотности и, в принципе, уже считает себя возможным для себя вести об этом как бы ну, спич достаточно да? профессиональный. Вот вот ты все-таки человек профессиональный, и ты в этой теме практически всю жизнь. Скажи мне, пожалуйста, вот зачем вообще заниматься инвестициями? Для чего, как вот ты это объяснил бы человеку, который вообще этим никогда не занимался? Представим, да? Представим, что я этим никогда не занимался, не интересовался, и вот ты мне говоришь, Дим, надо инвестировать. Я говорю, зачем, Максим? Зачем мне это делать? Вот я зарабатываю там в банке, банк откладываю на счет вот зарабатывание лежит там на карточке, банк надежный, не прогорит. Вот. Зачем мне инвестировать деньги? Окей. Okay. А, ну смотри, на самом деле, первое, с чего хотелось бы начать, да, то есть это так называемые векторные, векторные вещи, да, то есть, чтобы мы говорили на одном языке. Потому что сейчас под инвестициям кто что не понимает, да. Инвестиции там, в залоговые аукционы, инвестиции там, в недвижимость сдаче посуточно, инвестиции в биткоины, инвестиции, инвестиции, инвестиции. И как я всегда говорю, начинать нужно с самого начала. Нужно начинать с политэкономии в принципе, со основы основ, что такое экономика, что такое капитал, что такое инвестиции. Если вы понимаете это. То есть я со многими людьми общаюсь, у нас просто получается вот политэкономия, да? Маркс, учение Маркса, оно немного так у людей, это плохо, потому что мы жили по его канонам, которые он сказал. Но если смотреть его, на него как на экономиста, на труд капитал, каждый человек, который прочитал капитал, он понимает, как, как работает устроена экономика, да? что такое капитал, и когда ты станешь богатым, и когда ты станешь бедным. Так вот, если говорить про то, что такое инвестиции, да? что такое инвестирование, Инвестирование э, в политэкономии, да, в экономической теории, это деятельность по размещению свободных денежных средств, то есть первых свободных денежных средств в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли. Все очень просто, да, то есть если ты вот эту основу понимаешь, что здесь является ключевым? Первое, инвестирование денежных средств, раз. Второе, в объекты предпринимательской деятельности. И тут тогда застает вопрос, что такое предпринимательская деятельность, да? то есть фактически капиталист. Капиталист, что он делает? да? Вот как раз, делать разграничения а, и понять, кто, ну, я не знаю, у нас чат, видимо, мы отключили, да? вот кто хочет понять, капиталисту или не капиталист? Вот первая ну, такая... Час, если надо. Подключи, вот мне интересно, кому... Я подключил. А, поставьте а, плюсики, кто хочет понять, плюсики, или кто, нет. Кто, кто хочет понять, каким образом а, определить, капиталисты или нет? Я это определяю очень просто и тоже думаю, что для вас будет хорошим лайфхаком. А, если ты покупаешь, чтобы продать, ты капиталист. Если ты продаешь, чтобы купить, то ты эксплуатируемый класс, да? ну, если в понятиях Карла Маркса говорить. Что это значит? Если вы работаете по найму, вы что делаете? Вы продаете свое время капиталисту. Получаете за это деньги, чтобы купить. То есть вы продаете, чтобы купить. Капиталист всегда покупает, чтобы продать. Капиталист покупает ваше время, чтобы вы это время потратили на создание товара или услуги с прибавочной стоимостью. Он продает и получает от этого капитал. То есть прирост своих денежных средств. Он потратил деньги на Покупку рабочего времени он потратил время на покупку природных ресурсов, да, объединил это в процессе предпринимательской деятельности, продал товар дороже, чем он вложил денег, да, то есть дороже, чем себестоимость. Поэтому вот это вот первое, да, когда мы говорим про инвестирование. Что инвестирование это именно вложение свободных денежных средств в объекты предпринимательской деятельности. И когда вы это понимаете, то для вас становится понятным, что купить сегодня доллар по 60% чтобы завтра продать его по 70, это не является инвестицией. Uh -huh. Это является спекуляцией. То есть вы просто надеетесь, что завтра доллар по какой-то причине вырастет, и вы на этом заработаете. Но доллар не является объектом предпринимательской деятельности. То есть он не создает прибавочную стоимость. Он может просто вырасти за счет ослабления рубля. Или за счет повышения процентных ставок. Но сейчас не про это. Второй пример. Да? Человек покупает криптовалюту, любую криптовалюту. называет это инвестициями. Вопрос, является ли это инвестиции? Да, мы вкладываем денежные средства. Это объект предпринимательской деятельности? Нет, Нет. это не объект предпринимательской деятельности. Нет, но если человек создает... В гараже эти, которые стоят, эти майнинг считать предпринимательской деятельностью. Фермы эти, которые там... Не создается. Прибавочной стоимости как таковой не создается. То есть майнинг опять у тебя зависит от того, вырастет у тебя цена на майнинной валюты или не выросла. То есть все равно это некая спекуляция. Следующий пример. да, Вы покупаете франшизу Starbucks и открываете, то есть покупаете франшизу, вкладываете деньги, открываете кафе и, соответственно, продаете ценность, продаете кофе. да, То есть в этом случае вы являетесь, то есть ваша деятельность является инвестиционной деятельностью, вы инвестируете. Вы купили акции Сбербанка. Сбербанк объект предпринимательской деятельности, соответственно, привлекает деньги, размещает деньги, зарабатывает для этого своим акционерам прибавочную стоимость, выплачивают ее в форме дивидендов. Является это инвестицией? Да, является инвестицией. Соответственно, вот первое, что хотелось рассказать, да что все-таки является инвестициями. Инвестициями – это когда вы деньги направляете в объекты предпринимательской деятельности. любые другие Любое другое вложение денежных средств – это не инвестиция, это спекуляция. Да? То есть в надежде купить дешевле, чтобы завтра продать дороже. И многие ищут различные хайпы. да То есть кто-то там устремляется... В криптовалюту кто-то устремляется, не знаю, в последнее время актуально. А IPO, да, компании. Но опять-таки я считаю, что это спекуляции. В чем, ошиб... в чем а... угроза спекуляции? То есть рынок может пойти против вас. И в этом случае вы потеряете. Если вы вкладываете в объекты предпринимательской деятельности, то в этом случае вы всегда будете получать добавочную стоимость. Просто этих объектов должно быть много. Чтобы купить франшизу Starbucks, да, нужно полностью все деньги вложить во в... В франшизу и второе соответственно этим заниматься, то есть, у тебя очень высокие риски то есть ты вложился в один объект предпринимательской деятельности Чтобы купить акции Сбербанка тебе достаточно иметь 2300 рублей Чтобы купить акцию Газпрома, тебе тоже достаточно иметь 2300 рублей Чтобы купить акцию ФСК, тебе нужно иметь там 1800 рублей То есть, фактически, имея 10 000 рублей в кармане, ты можешь купить объекты предпринимательской деятельности Целый портфель даже. Uh -huh. Или ты можешь купить поевой инвестиционный фонд, да, за, там за 5000 рублей, и там будет уже включено целый портфель из 20 акций компании, uh -huh. да, то есть которые будут объектами по принимать Это вот первый вопрос, что такое инвестирование. Второй вопрос: зачем это делать, да? Для чего нужно заниматься инвестициями? Для того, чтобы.. Э вот когда вы зарабатываете, да, ну то есть когда вы все-таки являетесь эксплуатируемым классом, да, то есть у вас покупают ваше время, задача человека, ну, это мой взгляд, да, и я таким образом это объясняю, пока ты молодой, пока у тебя есть руки, пока у тебя есть голова, ты получаешь некие денежные знаки, задача со временем сделать так, сформировать такой размер капитала, чтобы перевести свои. Знания, ну, то есть свои, свои мозги, свое рабочее время в объекты предпринимательской деятельности, которые бы работали на тебя, которые бы работали на твою семью, которые бы, в принципе, работали на твою династию, которые бы защищали твои деньги от инфляции, которые бы давали тебе спокойный сон, и ты знал, что вне зависимости от того, что с тобой произойдет завтра, с твоим активным доходом, ты будешь получать пассивный доход от э, целого портфеля активов, которые ты купил в предпринимательской деятельности. Помимо всего прочего, если инфляция будет высокая, да, то у тебя деньги тоже будут защищены от инфляции. Uh, у тебя диверсификация будет, то есть ты uh, будешь иметь капитал и в России, то есть инвестировать в объекты предпринимательской деятельности, и в России, и за рубежом, и ты не будешь привязан к конкретной точке. То есть мы сейчас изменился, мир изменился, да? uh, изменился в том, что в принципе ты свободен выбирать в том, где тебе жить. И вот вопрос задуматься просто, да, а что меня ограничивает, что мне мешает уехать в другую страну, где имея хотя бы такой же доход, который ты имеешь в России, ты там будешь достойно жить, например. Ну, опять-таки здесь в качестве примера Москва, наверное, больше применима, чем регион. И поэтому вот именно заниматься инвестициями нужно для того, чтобы у тебя был, были активы, которые Пассивно, вне зависимости от твоего участия, генерирует денежный поток тебе, генерирует денежный поток а, а, твоим детям и в принципе генерирует денежный поток твоей династии. Посмотрите любых, любого богатого человека, любого олигарха, загляните в список Forbes во всем мире, да в чем оценивается капитал, в стоимости их активов, в акциях компаний, которыми они непосредственно владеют. И здесь у тебя стоит просто два вопроса. Или ты сам создаешь свой бизнес, да, объект предпринимательской деятельности, или ты покупаешь уже готовые. То есть просто у всех на устах да, имена Билл Гейтс, Стив Джобс, Илон Маск, не знаю там, Брин Сергей, да, которые создали Google, Apple, Microsoft. То есть история знает людей, которые Пошли создавать свой собственный век предпринимательской деятельности и заработали на этом много. Но история не знает людей, которые, ну, тысячи, миллионы людей, которые начинали свое дело и просто прогорели на этом. Не посчитали, не справились, да, то есть сами решили рискнуть. То есть э, они книжки не пишут, да, они свою историю падения не рассказывают. И mm -hmm. в этом случае лично мой выбор, допустим, заключается в том, что я иду по пути Ворона Бафта который берет и говорит, что я могу или начинать свое, деятельность коммерческую. Или я могу купить готовую, которая прошла период становления, прошла период стартапа, давно уже работает, вышла на чистую прибыль, у нее есть нормальная продуктовая линейка, у нее есть маркетинг, у нее есть большая клиентская база, она глобальным холдингом является. То есть все там идет достаточно хорошо и правильно. И я покупаю, соответственно, портфель из таких активов да, для того, чтобы они генерировали денежный поток и мне, и моей семье. То есть, смотри, правильно я понимаю, ну, такие я тезисы подвожу, да, что э, инвестирование это безопаснее, чем открытие собственного бизнеса с точки зрения рассмотрения рисков, да? Правильно? А, безопасно с, цель, ну, с позиции, да, безопасно, Не, потому что рисковое, в этом случае, да. менее, да, менее рисковое, потому что в бизнесе ты вкладываешь и свои деньги, и свое время. И если это не какая-то проверенная бизнес-модель типа франшизы, да, есть еще очень высокий риск, что ты просто с этим не справишься. Отлично. Второе. Начать инвестировать можно, в принципе, там, с 2000 рублей. Да, тут, как я понял, даже, наверное, может быть меньше, да, но вот там 2000 рублей можно купить уже акцию, и, в принципе, стать акционером, пусть и как миноритарным, да, это называется. Вот. Да? Сбербанка. То есть, по сути, иметь отношение да, к деятельности, которую, к примеру, ведет там Сбербанк. Это второе то, что я услышал. То есть, в принципе, начать может любой, да, потому что с абсолютно любой суммы можно в принципе начать это делать. А, ты мне говорить да, чтобы я правильно. Чтобы... Да, вот, да, да, да, да. Третье, что я услышал. Третье, что здесь меньше рисков за счет того, что если мы занимаемся бизнесом, я как человек, который со второго курса института занимается всю жизнь бизнесами, различными, три раза банкротился, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, что здесь у нас получается, если мы занимаемся бизнесом, то мы тратим туда все время и все деньги чаще всего, да, то есть, ну, как бы, только через какое-то время, там, может быть, если у нас все получится, мы можем там что-то другое начать, да, какой-то новый источник. Но ну, я просто знаю, потому что пока ты один бизнес на ноги не поставишь, распыляться на другой у тебя не хватит ни сил, ни времени. Здесь мы имеем возможность сразу... По сути, участвуют в предпринимательской деятельности да, разных компаний. То есть за счет этого мы и свои риски уменьшаем, да, говорим простыми словами диверсификация это достаточно такое уже профессиональное слово. Уменьшаем риски за счет того, что да, там мы можем иметь. Не хватит 100... яйца в одну корзину. Да, иметь, можем иметь сто акций, даже если там условно вдруг случится, что какой-нибудь условный Apple или Сбербанк завтра банкротится, Мы даже не заметим этого, потому что у нас там еще 99 других компаний есть. Правильно я понимаю? Да. Вот. Скажи мне, пожалуйста, раз можно начать с 2000 рублей, раз во всем мире, в принципе, да, давай будем говорить, как есть в развитом Европе, Западном мире, люди в принципе об этом говорят. Я не знаю, я читал первую книгу, про которую, которую я об этом прочитал. Мне кажется, это был То ли Ну, во-первых, это Бедный папа, богатый папа, точно я читал об этом даже у Болта Шефера, у которого есть книжка для детей, где написано о том, что надо вообще Мани. деньги инвестировать. Пес по имени Мани. Да? вот книжка написана для детей, но которую неплохо бы, наверное, было бы даже взрослым всем почитать. Почему тогда люди в нашей стране не инвестируют? Вот там, я предполагаю не буду предполагать, я хочу от тебя услышать ответ. Я думаю, что бояться и не, не имеют информации, вот. но у тебя, может быть, есть ты наверняка, скажем так, сталкивался с возражениями, как человек, да, профессионал. Почему в нашей стране люди этим не занимаются? Люди живут всю жизнь, ожидая какой-то там пенсии, да, на которую они в лучшем случае не умрут с голода. В лучшем случае. Но при этом как бы, то есть и они, и вот как бы, план, вот вещи, о которых ты сейчас говоришь, да, я не знаю, насколько для меня, например, Понимание того что человек может начать инвестировать сейчас там условно там 5000 рублей в месяц и через 15 лет не думать о пенсии вообще да и даже в принципе с работы может уйти и больше не работать вот почему люди этого не делают у нас в стране я же правильно понимаю что но ну, на западе это более ну, скажем так, более распространено. Люди гораздо раньше об этом задумываются, гораздо больше людей вкладываются в ценные бумаги, да? Согласен, со мной? Да, вот. да. Вот. Ну, ну на да. самом деле, тут э, хороший вопрос. Тут есть несколько причин на это, Начиная там от, от ментальности российской, да, россиян, начиная от ментальности есть хорошая, интересная книга. Да, я в свое время купил о создании богатств, ну, то есть, каким образом создавались капитали на Руси, в принципе. Там, получается, отслеживается с 13-14 века, каким образом, что было понятие богатства в России. В России богатством всегда считалось земля. Земля, души, крестьяне, которыми ты владеешь, земельные наделы, которые выделял царь, князь, император, я не знаю, там, ну, то есть, всегда был руководитель страны, да, монарх, который, который владел большими земельными наделами. И ты мог являться богатым в том случае, если у тебя были земельные наделы, на которых выращивалось там что-то, выращивалось. И в этом случае ты был богат, когда у тебя была земля. Это первое, да, то есть у нас вопрос культуры предпринимательской не так сильно, допустим, развит, как на Западе. Это первая история, ментальность, да, как таковая, которая есть. И люди об этом, ну, это, это просто уже в геноме, да, в геноме россиян, которые, которые это слышали. Второе, то, тоже ментальность, да, то есть у России своя эстезия, у нас получается каждые 30-40 лет меняется поколение, и со сменой поколения происходит смена права собственности, то есть если вот просто взять и отмотать, ну 30 лет назад, что было 30 лет назад? 30 лет назад была приватизация. Были 90-е годы, у нас прекратилось существовать Советский Союз, появилась частная собственность, произошел переход собственности из государственных в частную. Окей, 90-е годы отматываем, 30 лет назад, да, от 90-х годов это получается там 60-е годы, да, то есть опять-таки была реформа того же самого Хрущева, пятилетки, восстановление промышленности после страны, была деноминация, то есть убрали тоже один... 1.0 в реформу, соответственно, проводилась Косыгинская, то есть тоже произошло некое такое перераспределение. Снова 60 лет отматываем назад 30 лет, получаем 20-30 годы 20 -го века. Что у нас происходит? НЭП, да, новая экономическая политика, соответственно, ребята, мы, да, у нас частная собственность там на землю и фабрики рабочим, но при этом можно заниматься частной предпринимательской деятельностью, которую потом опять все отжали, отобрали. Да? А снова 30 лет отматываем, 90-е годы, Столыпинская реформа золотая, когда было переселение, то есть каждые 30-40 лет меняется, меняется концепция какая-то, происходит некий такой пересмотр да, ключевых параметров, и многие люди, которые владеют определенными активами, да, они их лишаются. И поэтому, соответственно, находясь в такой ментальности и живя в такой ментальности, да, то есть зажатый вот в этой страновых рисках, соответственно, люди знают это, да, когда они, знают, с молоком матери впитывают, рассказывают бабушки, ну вот у меня в частности, да, то есть там были кулаки со стороны отца, да, то есть было много амбаров, было большое стадо, много было наемных рабочих, которые работали, он, соответственно, был таким кулаком, да. Другой дед был купцом второй гильдии и очень известным, допустим, в Воронежской губернии. Со стороны матери, соответственно, у меня получается тоже там и... Как его, руководитель таможни в Питере был, да, генерал-губернатор, и ректор института Вильна был, да, один из старейших институтов России непосредственно, да. То есть реально были состоятельные люди. Это, получается, мои прадеды. И если задаться вопросом, да, ну смотри, прадеды какие, да, то есть там и ректор, и таможенная служба, и кулак, и купец, да, по идее, если бы они смогли свое состояние, донести непосредственно до меня, до своего правнука, я бы был, наверное, ну, может быть, я был бы олигархом. Но в итоге все это было раздербано, да, и раздербанено, ничего это не произошло, и, соответственно, у людей веры в это непосредственно нету. И вот эти вот установки, они как бы давлеют, не понимая одного простого факта, начиная с 90-х, особенно более ярко, с 2000-х годов, а инфраструктура, по поводу инвестиций так далеко шагнула что имея сейчас одну-две тысячи долларов, ты можешь являться собственником компании и в Америке, и в Европе, и в Азии, и в Латинской Америке, и в России. То есть у тебя имея две тысячи долларов, да, ты фактически можешь быть акционером Боинга, Макдональдса Microsoft, Apple, да, у тебя инфраструктура там будет находиться, у тебя уже никто притязать на это не может, да, то есть инфраструктура позволяет это сделать. Просто люди не думают об этом. Первое. Второе, не знают, как это делать. Это второе. И третье, уровень финансовой грамотности у людей слишком низкий. То есть вот а, они привыкли там вкладываться в недвижимости. На котловане купил, то все понятно, да, на котловане купил, зеленку получил, продал, 20-30% в год взял, да, мощный такой способ инвестирования, опять-таки был в а, начале нулевых. Государство это понимает и осознает, что вот этот вот весь жирок, который у нас был там с 2000-х годов, формировался среднеклассно россиян, да, весь жирок где сконцентрирован? Или в автомобилях, или в недвижке. И что у нас государство делает? Государство, когда у него доходы упали, цена на нефть упала, и доллар обесценился в два раза, они начинают повышать налоги на имущество, на землю, на садовые участки, на сельскохозяйственную землю, описывают вплоть до туалета, что находится на садовом участке, оценивают, и с этого заставляют платить налоги. Коммерческую недвижимость оценивают, заставляют платить налоги. То есть государству сейчас экономика особо не растет, то есть у нас грядет большое перераспределение, да? то есть у людей в большинстве своем капитал в России он сконцентрирован в недвижимости. Государство это понимает это осознает, и, соответственно, оно будет по этому поводу ну, свою политику проводить. Поэтому низкий уровень финансовой грамотности, непонимание, как работают инструменты, такой ореол таинственности, сложности, да, что биржа – это там, Маклеры, брокеры, дилеры, какие-то непонятные слова, что они там что-то делают, кричат, выкрикивают. Я считать не могу, у меня тройка была по математике, я туда полезу, деньги потеряю. И вот получается, что вот этот вот ореол таинственности, ореол сложности приводит к тому, что люди даже не думают туда сделать шаг, пойти вот в эту неизвестность, потому что страшно, непонятно, опасно, Тут еще государство, извините меня, поднасрало, да, с приватизацией, когда были всякие хопер Инвест, МММ, люди покупали акции, они просто обожглись, да, то есть это установка, это когда была проведена приватизация, наряду с тем, что кто-то покупал акции Газпрома, Сбербанка, Норильского Никеля, и они очень много заработали, и являются долларовыми миллионерами давно, другие люди в волчности, в своей жадности покупали МММ, хопер инвест, и получается, что ты знаешь, да, там, как человек из НЛП, то есть что было? Было принято определенное решение. Вкладывать в акции – это мошенничество, это финансовая пирамида. Соответственно, только потеряешь деньги. У меня родители потеряли деньги, мои ваучеры были вложены в МММ, были акции, сейчас осталось только в туалет с ними сходить, э, потереть попу, да, то есть я с этого ничего не получил, деньги только были потеряны. Я с этим связываться не хочу, разбираться с этим не хочу, деньги были потеряны, все для меня это табу, я этим не занимаюсь. Я буду вон в Сбербанке деньги хранить, хотя и Сбербанк там тоже вклады были заморожены, да, до сих пор не разморожены, то, что было там до Советского Союза. Поэтому вот несколько моментов, да, здесь накладывается, начиная с ментальности, того, что у нас происходит отбор ресурсов, активов, да, раз в 30 лет. И поэтому какой смысл копить на будущее, когда у тебя могут снова отобрать, заканчивая тем, что низкий уровень образования, да, то есть про это никто не рассказывает, про это никто не обучает не показывают, что это просто. А если кто-то это и проводит, то есть в основном это делают управляющие компании, брокеры, да, то опять-таки в своей политике они хотят на этом зарабатывать. Они расторговывают клиентов, они подключают им торговые терминалы, чтобы клиенты торговали, да, большую комиссию платили. Они подбрасывают большое количество торговых идей, чтобы получать оборотную комиссию. То есть не столько опять-таки ну, в приоритете, в интересах инвесторов работают. Mm -hmm. а кто сделал себе состояние, кто развивается в этом направлении, люди, у которых есть деньги. Ребят, но ну я могу сказать, что до 80% капитала у этих людей размещается не в недвижимости, не в депозитах, да, они размещаются в объектах предпринимательской деятельности. То есть это или собственный бизнес, или это портфель с ценных бумаг, причем с глобальной диверсификацией и в России, и в Америке, и в Европе, и в Азии. И они спят спокойно. Они знают, что, что бы ни произошло в России, им нужно просто купить билет на самолет. Где бы они ни были, они все равно будут получать пассивный доход. Скажи мне, пожалуйста, мы с тобой познакомились на волне того, что я услышал о твоей, ну, я считаю, очень крутой программе на миллион долларов за 15 лет. Вот я знаю, что у тебя будет в ближайшее время вебинар, но вот расскажи мне, скажем так, что за. Что за наглец, который может заявлять о том, что простой человек может прийти к такому, к такому капиталу. Я уже теперь, да, общаюсь с тобой, образовываюсь, получаю от тебя советы, покупаю вместе с тобой. Я вижу уже результаты, я понимаю, что мы как бы, ну, и, и в принципе, эта тема для меня не новая. да, То есть я человек, который в 10 классе уже читал там «Деловой Петербург», и первое, что я всегда смотрел, это циферки акций. Мне всегда было это интересно. Я еще не знаю почему, но вот почему-то меня всегда это всегда завораживало, Там, акции, капиталы, инвестиции, но я, мой путь, да, к тому, чтобы начать инвестировать, вот, в итоге растянулся все равно на 15 лет, были какие-то порывы, были какие-то э, потуги, да, но вот только сейчас, вот, после знакомства с тобой, да, и, собственно, я этой темой как-то, скажем так, начал ее встраивать на уровень регулярной привычки, да, понимая, что нужно это делать регулярно, вот, и, насколько я, скажем так, я, наверное, правильно скажу, да, что лучше делать это регулярно, ежемесячно, чем делать это, например, раз в год, выделять какую-то сумму, да? А, да, но здесь вопрос в чем? Вопрос я просто знаю, что у тебя есть такая программа, у тебя будет скоро вебинар. Я бы хотел, чтобы ты просто рассказал бы, то есть неужели действительно реально за 15 лет, не вдаваясь вот особо в подробности, ну вот как вот, да, скажем, потому что у нас не так много времени, неужели действительно реально за 15 лет прийти в капитал в миллион долларов, потому что, ну, мы прекрасно понимаем, да, что здесь вряд ли нас смотрят доллые миллионеры, и для многих эта сумма, как бы, ну, очень весомая, да, и эта же сумма, она при этом позволяет, ну, сколько там, не знаю, ну, не работать точно можно больше, да, и жить в любой стране мира вполне себе с хорошим уровнем жизни, ну, с того пассивного дохода, который принесет тебе эта сумма. Неужели это возможно, и, и как это возможно, да, вот расскажи, потому что я знаю, что у тебя есть такая программа, которая, ну, скажем так, для начинающих инвесторов. Смотри, а... Программа есть, вопрос, возможно или невозможно. Да? То есть в любом случае, когда ты планируешь на горизонт в 15 лет, посмотри просто, как изменилась за последние 15 лет наша жизнь. Да? То есть если мы сейчас отмотаем 15 лет назад, 2019 минус 15, это 2003 год. Да? То есть да. фактически получается, я закончил вуз. Да? То есть моя, ну, я начал работать 15 лет назад. Соответственно, когда я начал работать, я просто это вспоминаю. Для меня предел мечтаний была Nokia 3110. Для меня предел мечтаний был Pentium 4, да, то есть с его скоростями, которые были, а скачать клип с жанной фриски ла-ла-ла, весом 48 мегабайт, соответственно, нужно было устанавливать через модем специальное соединение, программу скачивания, да, то есть, этот клип скачивался целую ночь на компьютер, да, то есть, вопрос, каким образом все это происходило. И действительно, получается, что прогнозировать на 15 лет при таких скоростях достаточно сложно. С одной стороны, с другой стороны, получается, растет и производительность, то есть есть система, система, которая основана на семи ключевых концепциях, да, концепции, которые проверены временем, то есть это лучшие инвестиционные стратегии, которые имеет мировая практика, часть из них я взял из книжки Тони Робинса «Деньги мастера игры», когда он опросил 20 самых успешных инвесторов 20 века, с одним простым вопросом, если бы вы не могли оставить своим детям свой капитал, то какие бы вы советы им оставили. Да? И просто то, что написано в этой книге, когда я ее читал непосредственно, я понял, что, наверное, 85% того, что делаю я по созданию капитала, и то, что я делал, и то, чего придерживались мои клиенты, это работы. Да? То есть эти принципы, они действительно работают, они действительно позволяют получать доходность. И в этом случае получается, что система базируется на ключевых концепциях. Я не смогу, естественно, там за 15 минут рассказать, что это за ключевые концепции. Да? Я просто могу пригласить людей на вебинар бесплатный. То есть на протяжении двух часов я расскажу, что за концепции, на чем они базируются. Вопрос, реальный или нет, тоже рассматриваю на вебинаре. То есть я провожу статистику. Многие люди говорят, надо покупать доллары. Да? То есть мы смотрим на доллары. Кто-то говорит, нужно покупать недвижимость. Смотрим на недвижимость, что с нее было, что позволит сохранить денег и от инфляции. Да? То есть ключевой момент, люди очень сильно, из моей практики, да, когда составляют личный финансовый план, то я часто вижу тот факт, что люди себя переоценивают, очень сильно переоценивают на коротком промежутке времени и недооценивают себя на длительном промежутке времени. Абсолютно недооценивают. И основной смысл в том, что посмотрите на любые династии, да, кому-то там, знаете, присваивают э, заговор мировой, да, мировое правительство, династии Ротш... Ротшильдов, Рокфеллеров, э, Морганов, да, то есть за счет чего они формируются, династии, потому что да, есть очень хорошая книжка про э, династию Ротшильдов, да, то есть как э, основатель династии, да, взаимодействовал со своими шестью детьми, то есть каких, каких концепций он придерживался, как он выстраивал нетворкинг, как он выстраивал, соответственно, обмен данными, информацией, что давал. И в этом случае получается, что я руководствуюсь именно этими концепциями. Очень много допущений по инфляции, по валютным рискам. Но при этом, если говорить с позиции, первое, сколько это требует денег? То есть денег это требует 100 долларов в месяц. То есть, ну там эквивалент 6-7 тысяч рублей. В принципе, эта сумма посильна большинству людей, кого называют средним классом. Второе, количество времени, которое нужно затратить на то, чтобы, чтобы управлять. А, ну, люди, которые знают и присоединены вместе со мной работают, ты сам можешь сказать, да, то есть у людей времени, это занимает в месяц, чтобы сделать сделки, ну 15-20 минут, не больше. Если 12 месяцев, это получается, ну, где-то 2 часа в год человек тратит на то, чтобы это реализовать. Третье, концепция, которая позволяет сохранить деньги от инфляции. То есть я рассказываю, почему и какие инструменты позволяют защитить деньги от инфляции от реальной инфляции. Не номинальной, который у нас Росстат считает, да, с приходом нового главы, все пересчитывает в большую сторону. А вот именно как бороться с реальной инфляцией. И это покупка тех же самых коммерческих коров. То есть я про это рассказываю. Угу. Это такой просветительский семинар, в котором я говорю, ребят, если вы будете следовать, не обязательно со мной вы можете это делать со мной, вы можете делать это без меня. Я вам просто говорю, что я с 2005 года 14 лет в этой сфере, в этой индустрии. Я работал с состоятельными людьми. Есть рабочая система, есть нерабочая система, есть система, которая приводит наоборот к риску. Я вам говорю то, что работает всегда. Работает угу. хорошо и получается в симбиозе 1 плюс 1 получается 11. А тут получается симбиоз не. 1 плюс 1, плюс 1, плюс 1, то есть 7 ключевых концепций. И если вы будете эти концепции внедрить в свою собственную жизнь, внедрить uh -huh. в свою собственную практику, то даже без меня, без Дима Эснера, если вы будете придерживаться этих концепций, то в этом случае вы реально сможете заработать миллион долларов. И здесь не стоит вопрос, заработаете вы этот миллион или не заработаете. Вопрос стоит в том, когда вы это сделаете. Uh -huh. Вот и uh -huh. все. Хорошо. Это все будет на бинаре. Правильно я да, это все на вебинаре. Могу а ответить на вопрос, выгодно вкладывать деньги в недвижимость или нет, я не знаю, стоит ли мне отвечать на вопросы. Давай сейчас последний вопрос задам я, и у нас будет минут 10 по отвечать на вопросы. А, смотри, я хочу вот такой вопрос поднять. Давай. Я знаю, что ну, у меня такая достаточно думающая аудитория, которая, знаешь, это не очень быстро принимает решения. Не с точки зрения, что они, ну, как бы, просто есть люди, которые да, вот сначала принимают решение, потом думают, а есть, которые думают, потом принимают решение. У меня в основном аудитория такая рефлексивная достаточно, которая ну, очень много размышляет. Вот, давай так, твой совет, почему? Вот многие, я знаю, когда вопрос инвестиции, они как, ну вот сейчас пока не до этого. Вот сейчас пока, ну что я там, 100, 100 долларов могу только вот потратить. Вот сейчас лет через 5 у меня зарплата вырастет, и я буду вот тогда лучше там по 500 долларов, например, тратить. Да, то есть, почему нужно начать, ну как бы вот, как лучше, начать сейчас с того, что есть, или там действительно подождать и начать там через пять лет, ну понятно, что это такой вирус. Завтра я начну, вот завтра у меня будет больше зарплаты, вот завтра я закончу ремонт и смогу больше денег на это выделять. А почему нужно начать сейчас это делать, а не, допустим, лет через пять? А, через, через год, когда закончу ремонт. Смотри, ну знаешь, есть такая прикольная концепция. да. Uh, мне в свое время рассказал человек, я был на проекте «Остров» на Мальдивах, там Дима Юрченко его создавал. Uh, и я тоже там, соответственно, рассказывал по, по, по принцип, ну, про правила правильного инвестирования там, в качестве жеста доброй воли участникам. Uh -huh. uh, и Дима, соответственно, меня слушал и такой говорит, слушай, Максим, ну вот я в Сколково учусь, да, и нам рассказывали, что есть два типа людей. Первый тип людей – это фермеры, второй тип людей – это охотники. Вот охотники, это те люди, они обычно такие поджарые, они постоянно каждый день выбегают с копьем и бегут для того, чтобы добыть мамонта. Если они мамонта добивают, добывают, приносят там тушу мамонта к себе домой в пещеру, праздник, гулянки, мы все сытые, накормленные, классно, да. Но мамонт в конце концов заканчивается и человек вынужден через неделю снова бежать в лес, снова бежать за мамонтом. При этом с течением времени получается таким образом, что он не стареет. То есть навыки его ухудшаются, да, то есть здоровье начинает подкачивать. И происходит определенный момент, а Келла промахнулся. И хорошо, если не попал копьем к мамонту. Да, то есть получается, что фермеры, они зарабатывают много, они постоянно находятся в беготне за вот этими мамонтами, там, бизонами, еще чем-то. Добыл, принес классно, не добыл, не принес плохо. да, И в этом случае, когда мамонт уже съеден, очень сильно возрастают риски. Потому что ты можешь побежать за мамонтом и не найти стадо мамонта. Ты можешь побежать за мамонтом и, соответственно, погибнуть в добыче этого мамонта. И получается, что вот первая философия, да, первая концепция – это люди, люди охотники, да, которые бегают и добывают этого мамонта. Второй тип – это фермеры. Ярким представителем является да, Уоррен Баффет, который что делает фермер? Да? Фермер покупает земельный участок, сажает на этом земельном участке пшеницу, яблоневый сад, я не знаю, фруктовый сад и возделывает его. И что получается во временном промежутке, да, во временном разрыве в этом случае, что если ты придерживаешься ферансофии охотника, то со временем навыки слабеют, ты можешь промахнуться, ты должен быть постоянно в тонусе. И ты постоянно подвержигаешь риску свою семью, связанную с тем, что ты в очередной раз пойдешь за мамотом и не вернешься. И не только ты погибнешь, а погибнет вся твоя семья, поэтому появились общины такие. У фермера со временем наоборот риск уменьшается, то есть получается количество своего времени ему уже бегать не надо. У него уже разбитые сады, они выросли через 6-10 лет, они дают плоды, он может нанять людей, да, которые плоды эти будут собирать. И со временем, получается, фермер, наоборот, становится больше независимым, риск его выживания семьи, его потомства, его династии э, уменьшается, да, вероятность выживания растет. А то, что происходит с охотниками, наоборот, отмирает. То есть, почему, опять-таки, неандертальцев победили кроманьонцы, да, потому что, опять-таки, вернее, кроманьонцев хомосапиенс победил. Потому что были общины, потому что был уже оседлый образ жизни, меньше бегали, охотились на саблезубых тигров, да, и мамотов, а больше, соответственно, получали. Эта эволюция показала, что они, в принципе, вы, вы выжили и сохранились. Но у нас, вот люди что хотят? Они хотят охотники, классические, да. Блин, Максим, скажи, вот биткоин вырастет до 100 тысяч или не вырастет? да? Это вот классический охотник. Соответственно, если мы это понимаем, и когда человек говорит, я приму решение завтра, то есть он говорит, я завтра посажу свое первое семя. Через пять лет я посажу первое семя. То есть человек, который посадит семечку сейчас, или посадит свой саженец с деревом сейчас, через пять лет будет иметь уже ä, плодоносящее дерево, Собирать плоды, эти плоды продавать, покупать новые земельные участки, расширять свой колхоз, условно, да, и сажать новые сады, покупать стадо коммерческих коров, да, покупать то есть, ну, новые культуры возделывать, нанимать больше людей для того, чтобы возделывать эти плоды. Соответственно, у него уже будет ресурс, и, соответственно, через пять лет человек, у человека-охотника риск увеличится. И то есть у нас эти охотники, люди, которые ходят на зарплату и откладывают на завтра принятие решений по поводу того, инвестировать или нет, через пять лет снова будет не то, снова будет не до этого, снова через пять лет перенесешь. И в этом случае через пять лет внутренний риск человека, в котором он будет, состоянии, в котором он будет находиться, он будет еще больше. Потому что он кинется и поймет, что да, на государство рассчитывать нечего, да, пенсию я буду получать маленькую. И в этом случае, если сейчас для миллиона долларов будет требоваться инвестиции в месяц 100 долларов, то через пять лет, чтобы к этому же сроку получить миллион долларов, человеку нужно будет уже не 100 долларов инвестировать в месяц, а 500 и ресурсов потребуется больше. И разницу надо будет больше зарабатывать. И в этом случае получается, что ты будешь вынужден брать больший риск, потому что тебе надо более крупного момента добыть, да, чтобы часть его продать и купить непосредственно земельный участок. Когда? Вот все пишут, хочу на вебинар. Когда будет вебинар? Девочки, я давайте сразу скажу. Я с позволением Максима поставлю ссылку в себя в профиле. Вот, да, чтобы не бегали, не искали, она будет стоять в шапке в описании профиля. Вы туда сможете зарегистрироваться. Скажи, когда он будет, да, ближайший вебинар, на котором 1 держится, августа, ближайший ждать. вебинар у нас 1 августа, получается, пройдет, проходит и в 7 часов вечера по, по Москве. Где-то полтора-два часа. Полтора-два часа. А? Это бесплатно, правильно? Да, это бесплатно. Ну, смотри, это понимаешь, это тоже к вопросу моего отдавания, да, то есть я не вижу ничего страшного в том, что я поделюсь знаниями и люди, по крайней мере, будут понимать концепции, да, то есть мы еще раз говорим про капитал, про инвестиции, про то, что позволяет защитить инфля от инфляции, как это было в России, почему мы были богатыми, почему мы становимся бедными а что сделать, чтобы не становиться бедными, да? то есть, что нужно делать для того, чтобы, какие риски могут быть, да? как этими рисками управлять, система управления рисками, да? то есть, лучшие, лучшие практические идеи, да, на которых основана мировая экономика и концепция создания богатства семьи, богатства, ну, капитала как такового. И в этом случае вопросов нет, да? я готов этому поделиться, и это, опять я говорю, это одна из моих миссий, я вначале про это говорил, что повышение финансовой грамотности, больше осознанных людей. И мало того, кому-то может быть будет интересен сам инструментарий, конкретный инструментарий. Да. А для кого этот, вот давай так, девочки, все, ссылка в описании профиля э, будет, да, в шапке профиля ссылка будет, в stories я ее тоже выложу, вот, поэтому для кого этот вебинар, и дальше вот у нас есть 5 минут еще по на вопросы, если есть какие-то вопросы, это можешь из комментариев. Для кого он подойдет? У кого сейчас имеются активные доходы от 50 тысяч рублей точно, кто хочет быть уверенным в завтрашнем дне и знать, что позволяет защитить от инфляции, что это за природа инфляции, кто хочет а, получить пошаговую стратегию, каким образом можно создать миллион долларов за 15 лет, инвестируя по 100 долларов в месяц, у кого есть возможность инвестировать по 100 долларов в месяц, если есть возможность по 200, значит, теоретически можно и 2 миллиона долларов заработать, кто хочет со мной просто общаться, мою энергию получать, да, и хотят иметь конкретный инструментарий а, по тому, а, как, как пройти этот путь непосредственно. Вот кому это подойдет. Отлично. Ну что, девочки, у нас есть пять минут отвечать на ваши вопросы, да, тогда ссылка будет стоять, она уже сейчас мне помощница пишет, стоит в описании профиля, вот, поэтому, если какие-то у вас вопросы, у нас осталось где-то 5-6 минут, а, Максим, соответственно, ты можешь, вот, отвечай пока, да, я тут, то, что вот девочки будут задавать, потому что вот вопросы начали писать, ты видишь, да, в комментариях уже? Да, ну я оно просто так сыпется. Я ну, хороший вопрос. Допустим, государству выгодно, чтобы инвестировать. Смотрите, очень кстати, такой занимательный момент, да, я на это обращаю внимание очень многих, что у нас государство завинчивает гайки, да, то есть платит, ну, то есть увеличивает налоговую нагрузку. Но единственная вещь, где государство не увеличивает налоговую нагрузку, а наоборот, стимулирует через налоги. Это инвестиционная деятельность. Почему? Ну, есть ответ на этот вопрос, да, то есть можно получить дополнительный налог. То есть если использовать индивидуальный инвестиционный счет, можно получить доходность там в районе 20%, это уже в 4 раза больше, чем доходность того же депозита Сбербанка. А, так, спасибо за эфир, пусть и вводная, но очень ценная информация, я думаю, будет вебинар. Похраним обязательно. По Еще расскажите, свою, Максим Петров повышение. Что почитать для повышения финансовой грамотности? Ну, опять-таки, вот неплохая книжка Тони Роббинса «Деньги. мастера игры». Если вы хотите прямо вот серьезно получить то, что говорит Уоррен Баффетт, это лучшее, что было написано по поводу инвестирования. Книжка называется «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма. Но если нет знаний, может заходить тяжело, потому что есть специфичные вещи. Финансиста можете почитать. Очень классная книжка «Воспоминания биржевого спекулянта для понимания психологии толпы художественной». Тоже есть классная художественная книжка, называется «Когда гений терпит поражение». Потрясающая книга, да. Что еще мне нравится? Ну, такая художественно-документальная. Художественно-документальная книга «Бал Хищников». Потрясающая книга «Кони Брук». Вот, вот это, наверное, можно порекомендовать, прочитать, с, с этого непосредственно начать. Простое, понятное, а, говорю, вот у Тони Робинса, в принципе, доступная книга, просто много воды там достаточно, конечно, налито в его стиле, но, тем не менее, можно, что думаете, о ПМТ 247 не знаю, что это такое. Присоединяюсь к вопросу, прочитать хочу, а, девочек, о меньших доходах, вот мне есть свободные 10 тысяч рублей, это, наверное, не совсем правильно поняли, пока не будет 50, к вам нет смысла идти? А, вот прокомментирует это я так понимаю что просто не совсем поняли по поводу 50 тысяч 50 000. начать ну, смотри на... здесь вот. вопрос если да. доход 10 тысяч рублей то есть ну в любом случае У -у -у. мы говорим об не по подготовке говорят про свободные 10 тысяч рублей а, про свободные 10 тысяч рублей а, но опять-таки на вебинар в любом случае стоит идти потому что получите информацию как работает как работает система а, а... Ну вот вообще нужно в первую очередь повышать активный доход. Да? Активный доход повышается через знания, через благотворительность. Но это некий лайф, лайфхак. да, Дима знает, что я везде на всех мероприятиях об этом говорю. Хотите увеличить активный доход, занимайтесь благотворительностью. Да? То есть 10% от своего дохода направляйте именно на благотворительность, а не на инвестиции. Хуже все равно не будет. То есть, по крайней мере, это вы думаете сейчас, подумайте на перспективу 15 лет. Через 15 лет все равно, если вы интересуетесь, если вы человек развивающийся, если вы вкладываете свои собственные знания, доходы вырастут. Но лучше сейчас узнать концепции, которые позволяют сформировать капитал в миллион долларов, чем просто дистанцироваться от этого, сказав, ну у меня пока только 10 свободных, я поэтому туда не пойду. Получить систему и концепцию, порой это гораздо важнее, чем чем то, что ты имеешь в моменте, потому что опять деньги всегда приходят на цели. То есть, если будет понимание, как сделать миллион, то и доходы увеличится и будет уже не 10, ну, человек расшибется, но 6-7 тысяч рублей в месяц найдет инвестиции. Мне кажется, здесь еще вопрос, вот, ну, лично по себе могу сказать, очень важно, что когда ты начинаешь видеть вот эти первые результаты, да, Uh, оно, оно, вот пока у тебя нет ничего, тебе кажется, что это как бы ну, типа не про тебя как-то. Но я просто по себе знаю, когда ты начинаешь потихонечку, потихонечку инвестировать, да, пусть там 100-200 долларов в месяц, кажется, деньги такие небольшие. Но когда это там, проходит полгода, тут они где-то тут подросли, тут какие-то дивидентики пришли, тут что-то уже там суммарно уже там, да, сумма там приближается к там, 1000 долларов. И ты уже начинаешь это видеть, ты начинаешь это понимать. И это, конечно, ну, поэтому тут вопрос, как, наверное, в любом деле, главное начать. Вот. и чтобы начать, нужно получить какую-то, наверное, водную базовую информацию. Я был на вебинаре Максима, на самом деле, могу сказать, что для себя, ну, я уже тогда принял решение, в принципе, что я буду инвестировать, инвестировать буду с Максимом, вот. Но на вебинаре для меня было очень много интересного, потому что это вот такая, наверное, как... Книжки, которые Максим назвал, мне кажется, это какие-то выдержки из этих книжек, то самое важное, да, что нужно знать каждому. Вот. И так то информацию, которую ты там даешь, она, конечно, немножко вообще это взрывает мозг, потому как ты начинаешь немножко по-другому видеть вообще, как все устроено в этом мире, устроено в области финансов, акций и прочее. Поэтому я лично вот, искренне рекомендую на этот вебинар всем попасть. Во-первых, ну, потратить полтора-два часа времени и получить эту бесценную информацию.